Что делают ведьмы в христианских храмах и как они это умеют сочетать, если это противоположные грегоры? Я лично видела, как одна ведьма стояла в очереди к святой воде, пила, потом незаметно выплюнула на воротник себе или платок. Я за ней наблюдала, потому что она стояла за мной и что-то близкого <Святая> за меня делала, такое, что охранник, увидев, отогнал ее от меня. Хороший вопрос, спасибо. Значит, давайте с самого начала. В вашем вопросе есть одна ошибка. Ошибка заключается в том, что ведьмы представляют собой, ну, скажем так, враждебный христианству культ. Вот здесь я понимаю, что я много-много порушу в вашем мировоззрении, но это совершенно не так, потому что институт сатанизма находится внутри христианского эгрегора. И они все две стороны одной медали, они все объединяют друг друга до целого. Просто, скажем так, какие-то религии выбирают внешнего врага, а здесь враг внутренний. Сатану придумали придумали, да? сделали из нее, скажем так, это такой собирательный образ всех древних тонических божеств и программированы под задачи христианского эгрегора для того, чтобы определить врага внешнего и внутреннего. Поэтому ведьмы, которые работают в христианских храмах, работают на самом деле с христианским эгрегором и ни с чем другим. Просто у него есть обратная сторона, темная сторона луны, которая как раз ей предназначена для того, чтобы нарабатывать алгоритмы этого самого внешнего врага. Или в любом случае врага. И чем сильнее становится христианство, тем сильнее становится сатанизм. Чем сильнее становится сатанизм, тем сильнее становится христианство. Культ сатанизма, культ сатаны на самом деле был развит самим христианством, начиная в средних веках, когда им нужно было определить истинного или ложного врага, и они сами... Набивали этот культ многочисленнейшими подробностями. Теперь что касается работы в церквях, Цер... ведьмы, которые работают в храмах, работают на антиэгрегоре, то есть на... Вот на той самой обратной стороне Луны. В каждом храме есть свой храмовый бес, есть храмовые святые, а есть свой храмовый бес. Зовут его не мы, не есть зовут его Абара. Ведьмы, если работают, то они работают и контактируют через этого самого беса. Все, вообще вся, все, все черномагическое мастерство, оно завязано на христианской атрибутике, как то святая вода, как то просвирки, распятия, иконы и так далее. То есть они используют всю эту атрибутику только наоборот. И это огромнейшая ритуальная часть безумное по своему наполнению, по эффективнейшим ритуалам, по тем, которые проводят черные ведьмы, работая непосредственно в храмах. Непосредственно в храмах. Понятно, что служители их гоняют да, и гоняют их наверное, за дело, но это ну, правила такие, вот такие правила в черномагическом мастерстве. Вот, поэтому недаром коллеги говорят, что в христианском храме можно нахвататься всякого всяких экскрементов значительно быстрее, чем да, не знаю, в холерных бараках. То есть эффект приблизительно будет тот же самый. Во-первых, потому что там люди сливают свой собственный негатив, и если храм намолен плохо, если батюшка там, лентяй и то вся эта масса фекальная да, она оттуда не уходит. Она остается ну, скажем так, лежать до какого-то общего праздника, когда открывается общий портал, тогда это все дело смывается. Да. А так обычно нет. Да, поэтому в таких вот храмах коммерческих, то, как правило, стоит в бой непотребно. И, и, и там люди, которые умеют это дело слышать, они очень четко чувствуют. Вот в такие-то храмы обычно ведьмы ходят. Ведьмы никогда не ходят в хороший намоленный храм, в котором бесвобарно не поселится. В котором нормальный поп и нормальный приход, и в котором, если вы проходите, проходит какое-то обрядовое священное священнослужение, оно проходит с такой силой, что там никто не задержится, никакие черные вибрации там не держатся. А вот таких вот муздоимцев, да, у серебролюбцев и прочих попов, которые прежде всего думают о, о корме. Себя, а потом уже всех остальных, да, думаю, о, о доходности своего прихода, вот там как раз это все дело процветает. Если посмотреть, скажем так, специальным зрением, то иногда бывает, они даже на, на иконах сидят. Иногда колдун зайдет в храм и видит, ну просто россыпи, да, черные братишки сидят, он говорит, а да вы что здесь делаете? Здесь дом Божий, он говорит, да что ты, милая, нет тут Бога, и не было никогда. Вот, вот, вот такой вот диалог. Поэтому именно в коммерческих ралах ведьмы и промышляют. Туда очень хорошо сливать негатив, туда сливаются на прихожан болезни, сливаются от клиентов, например, какие-то закараки через ритуал, через ту же самую святую воду, через перевернутые свечи, через, там, скажем так, охуленные просферы и, и прочее. Ну, и, в, и в католических, и в православных храмах все это дело делается. Но в основном чернокнижное, конечно, оно распространилось именно на нашем православном мастерстве, потому что наши попы в большей степени подвержены бесу серебролюбия. В меньшей степени устойчивы, чем те же католические святые, хотя и на них нашлась своя проруха, да? и у них нашлось слабое место. Вот, мы знаем с вами это место. То есть у каждого есть свои слабые моменты. единица действительно святых подвижников осталась рядом с которых ни одна нечисть не усилий. Но в основном, конечно же, нет. Вот. Поэтому если вы действительно ходите в храм, выбирайте подальше от дома, выбирайте тот, который беден, выбирайте тот, в котором батюшка работает не за деньги, а за веру, вот. и вы там будете в безопасности. Но любой коммерческий храм, в который ходит новориши вот, вот с такими чемоданами, да, отмаливает свои грехи и с большим удовольствием местные попы за долю кумалую делают им это, попы, которые торгуют, попы, которые принимают в подарки машины, квартиры и прочие милые, приятные социальному сердцу вещи, да, не могут являться проводниками силы очищающей. Поэтому сторонитесь подобных храмов. Помните, это коммерческий проект. Да, именно то, что это коммерческий проект и позволяет противной силе утверждать там свои же собственные правила, вот. но если вы будете работать в чернокнижном мастерстве, да, можете овладеть этим, в чернокнижной традиции можете вполне овладеть этой, этой методикой, там очень много чего интересного, очень много интереснейших наработок, более того, есть целые линии крови, есть целые кланы, семьи, которые передают из поколения в поколение эту самую чернокнижную традицию, в том числе и работу в церквях. На ну, Урале таких достаточно много, вот семья Ворона очень известная. Ну, в общем, будет интересно почитать. И главное, это, поверьте, этого не надо бояться. Если вы боитесь, не ходите в такие храмы, и вообще не ходите, с Богом можно общаться, минуя, любых посредников. Если вам очень нужны эти ритуальные действия, найдите священника чистого, не пьющего, не гулящего, не берущего. И тогда у вас есть хоть какой-нибудь шанс, что эта чистота и благодать, на которую вы рассчитываете, все-таки через него коснется и вас.